Всех приветствую на нашем канале Автосфера. В сегодняшнем выпуске у нас будет интересный эксперимент. Будем проверять пластик на прочность. Эксперимент будет заключаться в следующем. Будем ломать кронштейны на бампере. Один кронштейн сломаем, который приварил завод, а второй кронштейн будем ломать, который приварим мы полимером. Потом сравним усилия, при которых сломались оба кронштейна, и сделаем выводы, в чем сила. Данный бампер изготовлен у нас из полипропилена, вот кронштейн, вы видите, он абсолютно целый, нету ни трещин никаких, он в идеале стоит. Берем электронный безмен, делаем петлю из вязальной проволоки, накидываем ее на кронштейн и будем тянуть, создавая усилие. Посмотрим, что из этого выйдет, сколько он выдержит. Вот мы создаем усилие. И на 0,72 килограмма мы видим, что у нас обломался кронштейн. Это все, что он выдержал. А теперь проведем такой же эксперимент с кронштейном, который мы приварили. Вот, то же самое натягиваем безмен И видим, что на усилии больше 20 килограмм порвалась вязальная проволока. Кронштейн остался целый. Все на месте. И еще один большой плюс при ремонте таким способом, то что когда варим кронштейны, мы не повреждаем лицевую сторону бампера. То есть лакокрасочное покрытие остается целым. Потому что прогрев дремелем происходит очень локально. И мы тем самым не попадаем на перекраску бампера. И расскажу еще об одном проблематичном месте. Часто встречаются на бампере вот такие вот поломки. Получают бампер скользящий удар, он как бы весь целый практически, но отламывается вот это вот ухо, которое становится в направляющую под крылом, под передним. Варить ее паяльником, ну это как бы получается очень ненадежно, и при всем этом мы еще портим лицевую сторону, то есть паяльник надувает, прожигает э, пластик и тем самым портится лакокрасочное покрытие. При использовании разных клеев в таких местах проблематичных э, прочность тоже остается под большим вопросом, плюс клей ложится толстым слоем и бампер потом на место в направляющую защелкивается очень тяжело. Вот если защелкивается, он все равно торчит, так как мешает клей. Очень часто бывает такое, что приезжают клиенты вот с такими вот проблемами, то есть получили скользячку в бампер, бампер практически целый, то есть возможно даже они не хотят его красить, то есть там минимальные царапины, они расшлифовываются, располировываются. А вот это ухо отломано и бампер торчит некрасиво. И вот таким способом мы как бы с этим боремся, то есть восстанавливаем бампер без покраски, что позволяет сэкономить время и позволяет сэкономить деньги. А на таких автомобилях, как Audi, как Volkswagen, это ухо является основным крепежом. Там, где крепится бампер по бокам. То есть, вот оно в основном держит бампер. И ремонт при помощи полимера нам легко помогает победить вот такие вот поломки. Вот ухо приварено, шов очень аккуратный. И тем самым бампер легко защелкнется в свои места, в направляющие под крылом. Все очень надежно и крепко. Самое главное аккуратно и с лицевой стороны не повреждено, опять же, лакокрасочное покрытие, что очень важно. У нас впереди очень много интересных проектов, поэтому подписывайтесь на наш канал и следите за новыми видео. Все, до встречи!